Всем доброго дня, с вами свой настройщик Лёха. В предыдущих сериях я рассчитал и собрал строительные фермы. Позже мы подняли их на каркасную мастерскую, всю надежную закрепил, постелил мембрану и сделал решетку. Ну и последний этап – закрыть всю крышу кровельным материалом. Много покопавшись на участке, я нашел остатки от основной кровли, из которой буду делать капельник. Он, кстати, удачно подходит под цвет моей крыши. Накидываем на крышу страховочную лестницу и поднимаем туда кровельный материал. Я буду использовать один из самых популярных и надежных кровельных материалов. Конечно же, это наш старый добрый шифер. Начиная с 2020 года шифер стал особенно часто используется как при капитальных ремонтах на квартирных домах, так и в частном домостроении. Одним из главных производителей хризотил-цементного шифера является завод Латта, республика Мордовия. Я буду использовать семиволновой шифер, окрашенный в терракотовый цвет. Акриловые красочные материалы применяются в качестве защитно-декоративного покрытия при окраске волнистых листов. Краски, которым покрывают готовые листы шифера, обладают высокой укрывистостью и обеспечивают изделием пониженное водополучение и повышенную разостойкость. Нанесение краски в промышленных условиях по специальной технологии позволяет получать покрытие с высокими институционными показателями по атмосфера и светостойкости по сравнению с обычным серым шифером больше на полтора раза. В принципе, я очень доволен, что мое строение будет покрыто именно окрашенным шифером. Так это говорит о том, что здесь цена и только один. Покрыл крышу и забыл так лет на 30 примерно. А еще этот материал абсолютно безопасен. Он полностью не горит и не распространяет огонь. А во время дождя или он не звенит, как металлическая кровля. Поначалу я немного удивился, почему шифер популярный металлической кровле. А дело в том, что волнистый шифер дешевле. Чем больше нужно будет закрыть квадратуру кровли, тем более существенно будет выгода в пользу шифера. Срок годности шифера можно спросить у бабушки или у дедушки, так как в деревнях в основном все крыши из шифера и они стоят уже больше 50 лет и все с ними нормально. У меня, кстати, еще и преимущество: мой шифер покрашен, а это огромный плюс к эстетическому виду кровли и всего строения в целом, а также еще не маленький плюс к сроку службы данного изделия. Ссылочку на сайт завода LATO я оставлю в описании. Монтаж немножко отличается от металлической кровли, нужно соблюдать все рекомендации. Раскладка делается как на картинке, сначала целиковый лист, потом половинка, потом опять целиковый. Для красоты вместо стыка четырех листов в одной точке, два центральных листа пропиливаются, вот как на картинке. Чтобы верхний четвертый лист при закрывании не стал гробылем. Лист можно крепить как в старину гвоздями, так сейчас и по-модному гвозди с шапочками есть, а я, в принципе, заморачиваться не стал. Я купил нормальные сантехнические глухари 15 см. Мне кажется, на глухари лучше. Во-первых, в случае, если мы порвали, поломали, потрескали шифер, его можно аккуратно выкрутить и снять поврежденный лист. А с гвоздем, я не знаю, либо там колотить, либо что-то подставлять, так у нас не стыкуются бывает друг у друга, то, возможно, будут сколы. Поэтому на глухари как-то будет, на мой взгляд, аккуратней. Во-вторых, с помощью глухарей прокладочка будет прижата лучше, чем гвоздем. Но это чисто на мой взгляд. Да, кстати, кто заметил, мой цветной шифер подобран именно в цвет моей основной кровли. А если смотреть вообще со стороны, когда полностью крыша собрана, то кажется, это вообще китайская керамическая крыша. То есть я чисто говоря в восторге. Вы сейчас смотрите ролик, думаете, ну вот, здорово, собрал крышу. Раз ролик вышел, значит он не упал, все хорошо. На самом деле, был два потных момента. Первый был это вот в конце. Так как было необходимо поднять все леса сразу наверх, где-то их аккуратно разместить, закрепить, потому что монтаж шел снизу наверх. Это было очень тяжело, скользко и опасно. Возможно, тут скажут, что нужно было ставить какие-то леса, но я плохо представляю, как бы я там с ними по ним ползал, потому что монтаж идет не на прямой плоскости, а на поднаклонной. Возможно, просто мне не хватило опыта. Страховочный пояс максимально, куда можно было прицепить, это к проводам, которые проходили мимо. Больше ближайших каких-то стопорных элементов не было, иначе бы в него запутался и быстрее бы скатился. Поэтому страховочный пояс я вообще не взял. Тут главное было действовать в обратном направлении, то есть сразу продумать, как будешь отступать. Каким-то большим чудом я смог это делать и аккуратно туда слезть. На следующий день это чудо очень болело. Ну и как завершение это конек. Я его нашел в куче барахла, немножко подшамонил болгаркой и покрасил в медь. Да, это медь. Камера, возможно, передает в золото. Ничего не подумайте. Закрепил его так, как советуют в интернете, чтобы воздух мог спокойно под него задувать, чтобы все влажные пары улетучивались и не конденсировали под крышей. Да, кстати, насколько я знаю, на шифере, по-моему, конденсат не уделяется. Но это не точно. Фронтоны я тоже зашил листовым шифером, окна для продухов пока не сделал, так пока точно не решил, а нужны ли они мне или не нужны. Подшивку я тоже сделал, знаете из чего? Из шифера. Обычно делают из сайдинга. По-моему, называется софит. Менеджеры мне насчитали такую, на мою маленькую мастерскую, больше 20 тысяч рублей. Я немножко подумал, посмотрел, что у меня еще есть топочка шифера, подошел к нему и сделал из него. Тем более, на одну сторону нужно всего лишь полтора листа. Вот так выглядит моя готовая обшитая мастерская. Ролик про фасад будет отдельно, когда будет готов полностью. Ну а пока давайте, не болейте, не скучайте. С вами Леха.